Ребята, всем привет! Теперь приветствую вас уже из Мадрида мне много задают вопросов по поводу паспортов забирали ли у нас паспорта нет, паспорта у нас никто не забирал и единственное, куда паспорта требуются, это для заполнения каких-то документов когда нас оформляли в гостиницу заселяли для договора с красным крестом ну и так далее никто у нас наши паспорта не забирал, они у нас под предыдущим видео был очень важный комментарий, оказывается что все же автобаны Могут быть бесплатными. Нужно просто знать язык и проговорить, что вы из Украины направляетесь там в какую-то точку, там транзитом. Но кто подробно хочет знать, что нужно проговорить, у меня в комментарии я его сохранила, поэтому пишите мне в личные сообщения, я вам сброшу. Ну на всякий случай, по крайней мере. Тот, кто двигается сейчас по Европе, вы можете существенно сэкономить свой бюджет. Вчера в город Мадрид приехал автобус, полностью наполнен маленькими детками, детками-сиротами из Украины, дети, которые пострадали от военных действий в нашей стране, которые остались без родителей их привезли в Испанию и будут распределять по испанским семьям. Есть такие семьи, которые помимо своих детей вывозят еще детей своих знакомых, может быть, родственников, родителей, которых доверили своего ребенка знакомой семье. То знаете, ну, по крайней мере, так и есть в Испании. Когда вы будете оформлять свою семью, оформлять детей, то ваши дети останутся с вами, а ребенок, который находился под вашей временной опекой, у вас его заберет государство и скорее всего его передадут в какую-то другую семью испанскую семью в нашем отеле вчера часть людей выехала выехала в другую гостиницу либо это администрация отеля было принято решение либо это решение красного креста я не знаю но все проживающие здесь семьи которые прибыли из украины и в семьях которых находились домашние животные должны были покинуть эту гостиницу. Эта гостиница вроде как не предусмотрена для проживания животными. Их было немного. Многие, я так понимаю, попрятались по комнатам, скорее всего, потому что я видела намного больше количество семей, людей, которые выгуливали собачек, котов и так далее. И в автобус заходило крайне мало людей. И их переселили в другую гостиницу. Гостиница находится где-то в пригороде Мадрида. Я забыла, как называется город. Связи с ними у нас нет. Я не знаю, какие там условия, как они добрались. У нас есть общий чат. Мы сделали, вот, организовав с семьями, с мамочками общий чат Красного Креста, где мы общаемся, где мы... Делимся чем-то информацией, делимся абсолютно всем, не только информацией, еще делимся вещами, кто-то делится своими знаниями, какими-то профессиональными знаниями, как врач консультирует. Сережа вот предложил свои услуги массажистам, мамочкам, которых болит спина. Если вдруг нужна помощь, то он окажет эту услугу без проблем, бесплатно. Все делают бесплатно. Кто-то стрижет, делает стрижки детям, взрослым. Но ну, в основном, конечно, детей приводят на стрижку. Тоже это все бесплатно. Какие-то консультации, какая-то психологическая помощь. Люди объединяются. в в общем чате как одна большая семья кому-то может быть какие-то вещи передают отдают какие-то игрушки кто-то из детей взял много игрушек готов поделиться где-то какие-то лекарствами люди обмениваются Спрашивают, ну, самые простые вещи там порошок, градусник, кто-то утюг просит, кто-то просит помочь, как лечить ребенка, какие-то консультации. В общем, такая одна большая, дружная семья. Это удивительно, что такое большое количество людей здесь гостиница очень большая, и семей очень много, и все, вы знаете, настолько дружно взаимодействуют друг с другом. Все-все очень отзывчивые. Вчера волонтеры принесли много вещей, разных вещей. И вещи, которые уже были ношены до этого, вещи и для детей разных возрастов, и для взрослых, большое количество вещей испанцы собрали, и вчера в холле гостиницы было нечто... Что, я не знаю даже, как это назвать, но все ковырялись, копались в этих вещах, и я не исключение, в том числе и я пошла тоже, потому что мы брали самые лишь необходимые вещи, вот мы для себя взяли минимум вещей, мы брали в основном детские вещи, и то не все, потому что ну, у нас багажник очень маленький, мы максимально постарались Обуви взять много, и то вот у Марка Рената обувь есть, а у Яна только одни кроссовки. Я понимаю, что если вдруг они порвутся, то дальше уже надо будет что-то новое покупать. И мы очень хорошие ботиночки нашли. Марку и Ринату я взяла сапожки. Сейчас вам покажу, смотрите, какие хорошие сапожки. Это для Марка резиновые сапоги, кстати. Сегодня был дождь, они уже в этих сапогах ходили по лужам. Это для Рената. Вот. Также среди ношенных вещей были вещи совершенно новые, запечатанные. Какая-то фабрика в Мадриде вышивает толстовки для деток, для взрослых. И привезли нам, сейчас я вам покажу... Полностью запечатанные в большом количестве вещей. У нас полгостиницы сейчас ходят в этих вещах и взрослые, и дети. На девочек розовые вот у нас наши знакомые брали. Серенькие вещи. Сейчас я распакую, покажу. Вот я на мальчишек взяла. Вот, вот такие вот. Все это бесплатно нам раздают. Дети растут очень быстро, и уже в общем чате у нас обмен происходит. У кого детки выросли, готовы отдать, кто-то меняется. Я взяла вот такую кофточку, тоже запакованную. Вот даже с бирочкой. Испанцы очень щедрые, помогают. Вот еще деткам тоже кофточку взяла очень хорошо помогают, помогают памперсами, помогают детским питанием, помогают деткам пюрешки привозят, зубные щетки, зубные пасты, в общем вот здесь, на территории этой гостиницы, никто ни в чем не нуждается любая просьба, вот мне нужен был стиральный порошок я написала в общий чат, вчера днем я написала эту просьбу просила стиральный порошок для ручной стирки, и сегодня днем уже принесли, мы с моей соседкой поделили его напополам и теперь мы можем устраивать стирку у нас прямо в номере единственная проблема что некуда вывешивать вещи но я думаю что мы что-то придумаем в ближайшее время может сходим в магазин какую-то веревку приобретем или что-то придумаем где-то что-то придумаем аккуратно ничего не ломая здесь ничего не повреждая я все прекрасно понимаю что нам это место дано временно поэтому будем максимально бережно относиться к территории, на которой мы проживаем. Можно сдавать два раза в неделю стирку в прачечную. Приезжает машина, забирает вещи и увозит их. где-то через неделю привозит. Дни, по которым можно сдать в прачечную вещи, вторник и пятница. Выдаются вот такие вот пакеты. Вот такие пакеты. Подписывается номер комнаты. И складываются в эти пакеты вещи грязные и относятся ну, там, в определенную комнату на третий этаж. Это очень удобно, это очень здорово, что вот так идут нам навстречу с пониманием. Людей, сдающих грязные вещи, очень много, потому что здесь проживают большое количество семей с детьми. Есть семьи, где 5-6 деток, я не знаю, как... Люди справляются, это очень трудно и максимально стараются всем пом все помочь. Но детей здесь очень много, просто очень много. А вы сами понимаете, что такое дети. Они бегают, каждый день пачкаются и стирка. Ну, я помню, как у нас в доме, у нас машинка стиральная работала каждый день. Здесь я решила, что по максимуму, так как у меня сейчас уже есть стиральный порошок, я буду стирать все-таки здесь в ванной можно стирать. Когда-то так делала моя мама, я это хорошо помню, когда еще не было стиральных машинок таких современных, поэтому <смех> не вопрос, мне постирать несложно. Но, наверное, какие-то там сложные вещи. Я вот собрала несколько костюмов, там свой детские костюмы и Решила отдать тоже в прачечном. Хотела обратиться к тем, кто, может быть, меня смотрит и проживает на территории Испании. Мне очень нужно знать информацию о воде. Мы постоянно здесь ищем чистую воду, мы привыкли, что у себя мы покупаем чистую воду, а здесь нам сказали, что испанцы пьют воду из крана, так ли это или нет, подтвердите, пожалуйста, потому что два человека вроде как подтвердили, но мне хотелось бы услышать это конкретно от того, кто проживает на территории Испании, действительно ли это так, напишите, пожалуйста. Ну и теперь, что касается Красного Креста, в каких странах находится Красный Крест, вы мне задаете вопросы, перечисляя там определенные страны, куда вы хотите попасть, если там Красный Крест. Насколько я знаю, что Красный Крест есть во всем мире. Красный Крест это международная организация. Куда бы вы ни ехали, по идее, Красный Крест есть везде. Но, по крайней мере, в Евросоюзе это точно. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Скоро увидимся.